Ну что, команда лузеров, вы готовы к своему поражению? Слышь ты, выскочка? ты что думаешь, если вы нам платье порезали, так выиграете? Не получится! Незачем ножницами разбрасываться по всему салону? Ну, хватит девочки ругаться! У меня идея, если две команды готовы к батлу, тогда я предлагаю его провести прямо сегодня у нас в фэшн студии! Ну что ж, я согласна? Тогда у вас есть один час для того, чтобы найти девочек, которые будут представлять ваши наряды! Ха, считай что! независимость. У нас для тебя есть очень крутой наряд. Но если крутой, тогда я за. Ой, девочки, все равно, я немножко волнуюсь. Ой, да ладно тебе, сахарок. волноваться будешь, тогда, когда свою перчинку встретишь. И то правда. Слушайте, так, девочки, у нас все готово. Что-то мы отходим от всех. Будем у нас готов. Закуски у нас на всякий случай тоже готовы. Нужно только остальных дождаться. Ой, смотрите, цветочек идет. Приветик, ну что, заждались? Ой, цветочек, как хорошо, что ты уже пришла Слушай, ты беги, переодевайся Потому что наша команда будет показывать свои платья первое Ладно, я тогда побежала Здравствуйте, конкуренты М -м, Подскажите, пожалуйста, где наши куколки могут переодеться? Они могут сделать это с примерочной Спасибо, тогда мы переодеваемся Есть наши конкуренты, мы очень рады вас приветствовать. Ой, как же идет красный цвет! Но я ведь тоже блондинка! Наверняка мне такой тоже пойдет! О, какие красотки! Одна краше другой! А, ну что, я себе все до себе! Ну а сейчас будет две куколки со стороны Ганго! Теперь яркая, красочная, экстравагантная, независима. А сейчас снова две девочки из команды Fashion Doll. И первая выйдет немножко странная, но очень космическая девочка, Леди честно, я бы сама себе такой хотела. А сейчас встречайте две девочки из команды Google Go Win! Конкуренты! И первой на эту сцену выйдет ретро-куколка, но которая уж очень любит Скоро! И на нашем подиуме снова даже с французским отливом! Сейчас есть еще две куколки от Google Queen. Встречайте египетская красавица! А девочки, браво! Этот образ прям засиял по-новому. Египетским отливом и еще один образ не менее нежный и красочный. Встречайте и Сплюшка. Телеканала. Теперь выбор за вами. Пишите нам в комментариях, чья команда все-таки победила и чьи образы вам понравились больше всего. Браво, браво, э -э -э мисс, а вы кто? Ха -ха, а вы откройте и посмотрите. Привет, друзья! Ну что ж, теперь выбор остается за вами. Пишите нам в комментариях, чья команда все-таки победила. Google Queen, Дива, IT-Бэби или все же единорожка Алиса и Сахарок. Ждем ваших ответов, а пока что откроем вот эту куколку из серии Glam Glitter. Интересно, тоже же здесь внутри? Поехали! И... Ой, смотрите, какая подсказка! Здесь какой-то слиток золота. И куколка с сердечками в глазах. И с волосами. Очень даже прикольно. И написано здесь Golden Child. Золотой ребенок. Это что за золотой ребенок такой внутри прячется? Итак. Ух тышка, как легко открылся. Здесь у нас наклеечки. И нас ждет третий слой. И первый сюрприз. И... Ой, смотрите, какая интересная кружечка. А, желтого цвета с кошечкой. Ой, а кружечка такая белоснежная блестящая-блестящая. Очень красивая и нежная. Интересно, что за куколка внутри? Может это или не это? Нет, такая попадается в белом шарике. А у нас шарик. Черный. А вот и наш сюрпризик. А, ой, смотрите! Он разорван с обеих сторон, а точнее, он, наверное, не был даже склеен. Ой, смотрите! Это же спортивные кроссовки и спортивные носочки. Очень интересно. А кружечка вообще с обувью не совпадает. Интересно, с чем же она совпадает? Давайте проверим дальше. Конечно же, здесь у нас одежда. Открываем. Ах, вот с чем, с курточкой, ой, какая классная, такая прям нюновая курточка, с белой кофточкой, точнее даже серебряной, и с ярко-блестящими розовыми шортиками, вот очень-очень классно, давайте достанем саму куколку. Так, сюрпризик, а, есть еще, я думала здесь только один, нет, есть два, вот еще один. Что же здесь такое? А, смотрите, конечно же, здесь спортивная повязка. Она точно такая же яркая, как и шорты, только не блестящая. И... Сама куколка! Один, два, три, четыре, пять! О, какая красота! Вы только посмотрите! Ой, мне она просто очень нравится! Смотрите, у всех куколок глазки блестящие. У, у этой спортсменочки точно такие же блестящие глазки, как и у Айки Бэби. И губки у нее такие яркие. И прическа у нее просто бомбезная и обалденная. А, смотрите, они даже похожи с цветочком. Вот, прически у них одинаковые. Она просто очень красивая. Я даже не знаю, подойдет ли этот спортивный костюмчик. Нет, он, конечно, очень яркий и блестящий. Ну, давайте проверим. Я думаю, что платье ей будет в самый раз. С такой-то внешностью, с такой классной прической. Видите, они полностью блестящие, осыпаны а глиттером. Ну, просто очень бомбезная куколка. И, конечно же, обувь одеваем. Ой, ей очень идет Классная, вот такая красоточка Мне попалась Я думаю, она пришла прям по адресу Пускай девочки ее немножко Переоденут Ну что ж, давайте еще проверим Меняет ли эта куколка цвет И что она вообще умеет делать И никаких изменений Ну да ладно А что же ты тогда умеешь? Плеваться Наша спортсменка умеет плеваться. Так ты что, спортсменка по плевкам? Друзья, ну что же, вам понравился наш батл? Если да, тогда ставьте лайк и не забывайте подписываться на канал Stoyfandal. И, конечно же, увидимся в следующем видео. Чао!